Всем привет! В этом видео я открываю новую рубрику на канале, в которой я буду делиться с вами своим опытом, экспериментами, давать советы и показывать хитрости, используемые в моделизме. И первое, что я хочу показать, это как изготовить сварочный шов с помощью тянутого литника. Сам я это делаю в первый раз, надеюсь все получится. Для начала мне потребуется литник, с которого сняты уже все детали. Удобно использовать литник цветом, отличающийся от основной модели. Так проще будет с ним работать. Итак, я откусываю нужный кусок. И теперь с помощью огня будет зажигалка или свечка без разницы. Нагреваю аккуратно литник. Как только литник размяк, его необходимо растянуть. Чем быстрее мы растягиваем, тем тоньше будет литник, и наоборот. В качестве кошки я буду использовать днища танка ИС-2, которая ждет финальной сборки. Другой экспериментальной площадки у меня пока нет. Для будущего шва необходимо сделать канавку глубиной примерно в треть или половину тянутого линника. Вау, шов, который я делаю, никак не относится к моей танку. Как я уже сказал, это просто эксперимент. Теперь надо примерить и отрезать необходимый кусок литника. Далее надо полить клеем канатку и уложить литник. раз пролить литник клеем и чтобы он плотно лег его можно утрабовать любым плоским предметом следующий шаг прорезать литник насквозь с помощью острого ножа Делать это нужно достаточно часто, по два-три раза на миллиметр. Литник прорезается насквозь, до основания канавки, в которой он лежит. И затем снова надо пролить клеем, это необходимо, чтобы литник размяк. Следующий шаг с тупой стороны ножа надо продавить литник от середины к краю. Да, если вы еще не видели мое видео про изготовление троса, обязательно посмотрите Ссылка в правом верхнем углу. Теперь проделаем все то же самое с обратной стороны, от середины края. Эту операцию можно проделывать несколько раз, пока не получится желаемый результат. В конце проливаем еще раз клеем и получаем готовый сварочный шов. Этот вытянутый литник можно использовать в качестве антенны. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.